<рик> Ой, я иду, я тебе так? Да. да. Их два. Я бегу. Да, все. Опа, опа. Это это, это не А, да, Сань. Манам. Держи их, не Опа. Пахну, прямо вот у нас тут вот под забором где-то. Буля. Сарай залетел. Ну если граната не прокидывает, значит обычные... муж. Бегай, бегай. Ладно. Возле меня. Вс. Я приехал. Получается, вот где-то был забор, где два этих лежат. Зайти, блять. Ключ не надо забрать. Не буду здесь войны. Да, понимаю, У просто одна бурка, я лежу. А, он не был. Сетки, ах, кому? пока... вынес.